Эй, всем привет. Ну чё, Хайфлайфыч, продолжаем. Записываю уже сегодня такую третью серию подряд. Вот. Пошли вниз. сейчас шарахнет по голове. Тихо. Давай сюда! и свалился Давай еще разок. Ням ням ням ням ням ням ням ням ням Только сюда. Том, сюда. И связь сюда. Тихо не туда, блядь. Вот сюда. И давай щучкой хорош красиво зашел 10 из 10 очень перепрыгну на эту штуковину сохранюсь Уа! like quick save Такой хуяк чухо пока э -э, есть тут как крабы надо что-то взять такое вот или такое. Все, демс? И че? Я так понимаю, на эту трубу мне надо, да? Ну, давай. Я не знаю, что это изменит. А, я понял, туда мне. Тихо. Понятно. И что тут? короче людей возят то вы их типа так э -э дезапецируете или что там же никого внутри нету Предлагаете мне туда вовнутрь сесть, да? Я бы, конечно, не согласился бы. Но если вы так настойчиво просите. давай. Погнали. Чувствую мне пиздец. Давай. Ну, оно было очевидно. Оно было очевидно. Или мне все же сюда было надо. на другого пути не видел. Ясно, я понял. А мне, наверное, эту хрень сломать надо, я понял. А как мне ее сломать? Или мне... А, мне на левую надо. Я понял. Давай сюда. Игонь тут у вас. Тихотито. О, моя сночка. Ну я пошел. Нет, не ну, пошел. Кого мой внешний вид не смутил? Даже вас? здорово мужики да, так вот вы где их делаете Че, долго мы тут будем кататься так? О, куда-то приехали. Ебать! О! Тревога! Обнаружено нелегальное оружие. Конфискационное поле включено. А я возьму, а я возьму. Ну вот мы и без оружия остались. Так, вы пушку отдадите? Ваши пушки не могу подбегать, да? это вы, доктор. Это я. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, и согласитесь, не слишком приятный. Что ж, я довольно прагматичен. А как тебе такое? А такое? А такое? так тебе нравится <триц> эй я его убил я его зачистил он точно теперь мертв я тебе говорю он мертв давай а -а -а -а. тихо тихо тихо тихо братан мы пойдем с тобой эй джонни я взял его в плен костюм 10 процентов ничего себе так вот тут у нас короче база альянса это мои друзья находятся эй какало Капа! ну ты мой новый друг пошли не не не не не не не бегом бегом бегом бегом бегом бегом Пацаны, смотрите, Сальтуха умею. Уа! Не так уж тут и глубоко. Пацаны, это ж я, Майк. Оп. <свист> давай пошли джонни показывай мне как ты хочешь тут вертушки <свист> хуяк об стенку <свист> Дезинтегрировал. Ну поближе подходите, блядь. Ай, как ваш турган в тут крутит. Флекс, флекс пошел, флекс. Приятна мысль о том, что в других обстоятельствах мы могли бы сотрудничать в атмосфере взаимного доверия Пойдё, и как умею. Конечно, судя по вашей недолгой работе в Черной Мезе, когда я руководил ею, вы подавали большие надежды, как человек, который мог бы многое привнести в науку. И все же, я не знаю, что у вас к этому побудило, но в нашем предприятии нет места ученым-предателям. Да, нету. Давай, разведай там все. Здесь как? Там нормально? Самуэль, Самуэль. Я буду сюда не Антонио, Антонио, пошли. Пошли, Антонио. Да не так, Антонио. Ногами надо уйти. А не руками. Так, Антонио. пацаны это ж Антонио, блять. Вы что, не признали его? петро петро саня разведай саня разведай а -а -а. максим Я же бить вот так сейчас делаю. Они поцарапали мой костюм. А давай сюда. И чё? У, -у, -у, у меня уже батарейка садится. Подожди, подожди, подожди, сейчас она пролагает. Все? Отпустила? что там тоже бесконечно. Поэтому, Максим. Пашка, ну ты-то хоть не подводи. Ну, ты видишь его? Ну у тебя такой. Fuck you, <звук> Моя пушка стала опять нормальной. Почему она пожелтела? Тя вроде все еще такая же мощная. А можно еще разок зарядить? Oh, so good Ну вас нафиг Что, у меня так КПШка, блять, с вами сколько закончится? оттуда лезет. так подожди мне с этой чернёй явно что-то надо сделать отвали Блять, сука, расстрянь! Выйди отсюда! Подожди, что такое? Что с управлением? Что, что случилось? эй эй эй эй эй я не знаю он просто застрял подожди эй что-то блять нехорошая поиграл. Давай погнали как тебе такое Илон Маск? Живи. Саня, Саня, Саня. Ид, давай. Дяд, ты можешь просто схватить его. не дезинк мой живой щит ну ты черней блядь, хрен попадёшь чё, кто, ты? того, пацаны? Одну вещь. Я так и а ты создал? А ну ты типа эту... Слушай, нет, слушай, тебя пофиг посадили сюда. Ты сам то тоже, по сути, ничего и не создал. Ты просто коллаборант Так, пушку надо зарядить. Все, зарядил. Я воспользуюсь твоим столом. Там пацаны твои стоят. Пацаны, кому стола? Так, страйдер, блядь. Верку стол вообще-то. Дай стол, стол, блять, отдай. Ты по своим стреляешь? Candy Fire? Ах ты жопа. А я могу, я заложу основы для выживания человечества. Садаф, пока. Теперь у меня есть два стола. Мистер стол идет оп оп оп. Мистер Камера, что место с тобой делать? И мы похлы. И рассыпался. Слабак. Смотри, как я танцую. вот это я не понимать ладно Давай, короче, сейванусь. Естественно. Ага, ну тут ну, мы, короче, сейчас присядем в эту фигню и поедем дальше кататься. А, такое дело, помните, мне там уже предупреждение было, что мало батарейки, так что я думаю, на этом серию я закончу. О, надеюсь, вам зашла серия. Тут было много угаров вот, Санек там постарался, Максим тоже, все постарались В общем, всех люблю, целую, всем пока